Всем привет! Когда мы собирались в эту поездку, я планировал снять очень красивые виды. Гор, красивый, красивый лес. Планировал снять с ним поснимать ночью. Но нам не повезло. Была плохая погода. Сейчас плохая погода. Постоянно шел дождь туман но это не самое главное самое главное что нам помешало это моя ошибка я взял один навигатор и этот навигатор отключился сразу же при въезде в лес На навигаторе был маршрут и в итоге так получилось что мы заблудились а, вернее даже не заблудились а не смогли найти дорогу в итоге мы сделали круг почета по болоту, и вернулись обратно. Тем не менее, я смогу вам показать бы, хотя бы болото. <свот> болото. <свот> да, когда это видео я болото, <кхэм> выкладывал, мне интересно было, а вот как, его, будет, ну, думал, как его назвать. То есть, его можно так, было так. назвать будни водителя внедорожника потому ну, что это действительно так пока. то есть видео Уключай получилось передок. именно про будни водителя упохоже. внедорожника и его пассажиров вот передок включился но о месяц Сейчас где-то полтора, да? Сейчас единица. А, единица. Какая да. погодка. интересно с места сдвинется нет Саня ну, если нормально спустить я же мало спускаю я же мало спускаю здесь еще Там, Юра, Кто там, Юра, что Кто там? Юра, наверное. Тревожный. Юра, мы застряли, короче. Дальше не Сейчас доставать чего ждать Больше спускать надо, короче, в Лепеху вообще ехать. У меня еще задняя блокировка выключена. Блин, я боюсь сейчас все включать. Так-то. У меня еще задняя выключена. Юра, только колесо буксует, нет задней Ну лучше двигается уже. Уже хуже. Не, надо вытягиваться, Саня. Это сейчас Понятно. Это По что вся почва сверху слоем, как кожа толстая, двигается А снизу как бы что-то есть тверденькое, вот. но она нас Блин, нет, нет, вытягиваться, нет, все, все Сломать нахер здесь, не хочу ничего Впущено и на блокировку мы бы сразу проехали А тут я лично значит, поворачиваю Давай, чуть впусти номер три. Задняя стоит мертва. Стоит. Стоит. Все, по-моему. Вот. Сколько-то проехал. Серега, по-моему, спускать еще надо. Да. Со всеми? Да. Юра, ты куда ходил? Ты добыл нам еды? Не добыл. Мы останемся сегодня ночью голодными. Разворачивается на блокировках фиговенько. Мягко говоря. Вот, дальше до дерева. Оно вроде шытается. Выше защиты. что ли вот дорога или это А это вон откуда-то оттуда вышла из бушки? очень может быть бюро блин а нет, нет. Давай, давай. а дальше куда вот мне ну, сейчас я выстрелу жопу здесь наверное или объехать вот здесь можно Надо, да, да. слушай. Он на предохранитель надеюсь. Да. Ну каком предохранителе? Ну, это... как и, и, и... и там мы тут видим, проваливаемся. Блин, куда я заехал? Куда я заехал. Юра, я не туда поехал. Сейчас посмотреть. Проедешь. Дави вот это вот. Чуть-чуть сюда. Трухлявая, я говорю. Трухлявая. Серега, ну едь вперед, я сзади буду идти. Есть, есть, за порог держится Нормально, есть, за порог Я не буду показывать все наши разъезды по этому болоту. Мы на самом деле очень часто думаем, что мы сейчас уже все, выйдем, выйдем с этого болота, выйдем на хорошую тропу, поедем в горы дальше. Но в итоге в итоге опять мы выезжали в это болото. Крутились вверх, сделали по нему круг этом Поездка наша закончится в На этот раз. То есть мы все промокли до нитки. Вот, наверное, не самое страшное. Вот. И оправдание мы все нашли. Ну, погода плохая. Ничего хорошего мы там не увидим в горах. Будет один туман, дождь. И вернулись обратно. Плюс один нашли. То есть испытание колеса вот но надеюсь мы сюда еще вернемся в хорошую погоду и сслики серега пока, задеваешь на этом со всеми прощаюсь всем пока